Боншур лизами! Здравствуйте, друзья! Что в летнюю жару может быть приятно и свежо? Конечно же мороженое, особенно сделанное своими руками за считанные минуты и из двух ингредиентов. Да-да, в этом рецепте мороженого всего два основных ингредиента, все остальное – ваша фантазия и желание. Например, сегодня свое мороженое я приправляю печеньем, всем хорошо известным печеньем. Его нужно измельчить в крошку но не до состояния порошка. Пусть попадаются небольшие кусочки. Мне так больше нравится. Следующий этап. Взбиваем сливки. Важный момент. Они должны быть более 30% жирности, иначе не взобьются в крем. Также сливки должны быть сильно охлажденными. Начинаем взбивать их на маленьких оборотах, постепенно увеличивая скорость до максимума. И еще нам необходим крем, а не сливочное масло. Значит, нужно вовремя остановиться. Во взбитые сливки вливаем сгущенку постепенно, продолжая смешивать массу на очень маленьких оборотах. Конечный вариант смеси получается не очень густым, и это нормально. Вот основа мороженого, в которое я добавляю раздробленное печенье. Как следует, вмешиваю его и заливаю в форму. Как я уже сказала, в это мороженое вы можете добавить любой другой наполнитель. Это может быть варенье, и орехи, и свежая ягода. Я же украшаю его остатками печенья. Еще одна важная деталь. Это мороженое не нужно ни встряхивать, ни перемешивать. Достаточно плотно затянуть его пленкой в контакт. Просто прижмите пленку к смеси, этого достаточно. Лучше всего, если мороженое постоит в холодильнике всю ночь. Но если вы очень спешите его попробовать, то первую пробу можно снимать уже через 4-5 часов. Посмотрите, на мороженом не образовалось ни одного кристаллика. И несмотря на то, что и сливки, и сгущенка покупные, в этом мороженом все-таки меньше и консервантов, и красителей, и разных других не очень полезных добавок, чем в магазинном.